Привет, аудитория. 22 января, воскресенье, пройдет у нас 275 номерной турнир UFC э, с двумя титульными поединками. И на очереди у нас главный бой турнира за э, титул в полутяжелом весовой категории между Говером Тейшерой и Джамалом Хиллом. Гломер Тейшера, 42-летний боец из Бразилии, является он тем редким примером, когда ветераны Мама в 42 года стал чемпионом UFC. Начал карьеру он в далеком 2002 году, когда Мама был на очень низком уровне популярности. 20 лет Карл, это боец выступает на профессиональном уровне. За 20 лет Тейшера провел 41 бой, одержав из них 33 победы. Ну, несмотря на возраст и износ временем, в закат своей карьеры Гловер нашел в себе силы и мотивацию пройти нелегкий путь к титулу и завоевать его, что стало очень показательно для тех, кто уже в 30 лет находится на грани завершения карьеры. Тешера является базовым боксером и джитером, который достаточно хорош еще и в борьбе. Если Гловер оформляет перевод, то выбраться из-под него довольно-таки сложно. Плюс в партере у него э, есть черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, которым он успешно пользуется. У бразильца есть тяжелые удары, достаточно неплохое кардио. Ну, естественно, позиция у Гловера была на протяжении его Карьера в UFC топовая, это достаточно опытный боец, на своем пути профессионального бойца повидал многое, и его мало чем можно удивить. В крайнем бою, защищая титул, Гловер проиграл молодому проспекту Ильже Прохаске. Прохаска был опаснее стойки, стойке, но все-таки ну, все Прохаска -то молодой, почти на 10 лет младше Гловера. Но в партере как раз-таки доминировал Гловер, разбивая Прохаску граунд-н-паундом. Пытался задушить, но у него не получилось. В конце пятого раунда, когда оба бойца уже подустали, ну, сказался все-таки возраст этой шееры, Прохаска сделал свип и задушил Гловера, что было довольно-таки неожиданно для сообщества ММА. Ну, так должен был быть реванш, но Прохаска получил травму ну, и оставил титул. Вот, за, за титул дрались драй... Инкалаев и Блахович, э, понравились они в нищую. и вот э, на данном этапе э, полутяжелого дивизиона мы будем наблюдать бой Гловера против Джамала Хилла. Ну, Джамал Хил 31-летний боец из США, профессионал провел 13 боев, 11 из которых одержал победы. Ну и в одном бою был, была зафиксирована ничья, или он отменен был, точно не помню. Нельзя назвать Джамала универсальным бойцом, но в стойке он обладает высокой и разнообразной техникой ведения боя. Хорошо работает на дальней, а также неплохо показывает себя на ближней дистанции, что довольно-таки редко для бойцов с длинными конечностями. Есть проблемы у него с защитой, в частности тот факт, что он держит... Высоко руки. Полагается все-таки на свою реакцию и футворк. Но бойцы с высокоуровневой удар воспользуются этим недостатком. Это факт. На данный момент идет он на серии с трех досрочных побед. Нокаутами против Джимми Крута, Джонни Уокера и Тиаго Сантоса. Первых двух не называют топовые позиции. Ну а Тиаго Сантос уже совсем не тот после боя с, Джонни, с Джоном Джонсом. Сказывается все-таки годы. Ему уже 38 лет и урон полученный за время своей карьеры, в частности болезненные травмы колен, сказываются на этом бойце не в лучшую сторону. Но даже это не мешало Сантусу огрызаться и хорошо попадать достаточно тяжелыми ударами в голову Хилу. Ну хотя по бою было видно, что это только вопрос времени, когда Джамал достанет инвакуутировать Сантуса, что и случилось в начале четвертого раунда. Ну, по бою нынешнему в интертометрии преимущество будет на стороне Хила Размах рук больше на 8 сантиметров, рост выше на 5 сантиметров и размах ног больше на 2 сантиметра. Но я не думаю, что это сыграет большую роль в бою. Гловер не единожды работал против такой позиции. Это не будет для него чем-то новым. Да, Джамал быстрее быстрее Гловера. Быстрее. Быстрее Гловера и удары у него будут мощнее. Но и Тишера может хорошо попасть и отправить в нокдаун, это мы не раз видели. Что касается борьбы Партера, тут однозначно перевес будет на стороне бразильца. мало, в принципе, да, мало переводили бойцы и навыки у этих бойцов были послабее, чем у Гловера. Именно навыки в борьбе. Если Тейшера сможет конкурировать с Джамалом в стойке, хотя бы не улетит нокаут, а держак бразильца еще позволяет ему пропускать удары, то я думаю, что Гловер найдет все-таки лазейку за 5 раундов, я думаю, даже и раньше, перевести бой в партер, где Хилл придется очень трудно. Есть вероятность, что он уже оттуда не выберется в принципе, как и не выбрался с в том же бою с Партера против Пола Крейга. На данный момент Гловер идет тандердогом за коэффициент 2.1, а Джамал Хилл фаворитом за 1.7. Считаю, что все-таки шансов в этом бою больше у Гловера. Он борец, на его стороне, естественно, борьба. Партер огромный опыт боев с высокоуровневой позицией, чего не хватает Джамалу. То, что у Хила есть нокаутирующий удар, да, это опасно, как и в боях во многих боях с бойцами, которых прошел Гловер на пути к завоеванию титула чемпиона по тяжелом весе. Более рискованные и интересные ставки будут садмишены от этой шеры и нокаут от Хила. Первый вариант, конечно, более приоритетный для меня. Ну, в пресс можно забрать ставку на то, что бой кончится досрочно или тотал меньше 3,5. Я же думаю, что бой не перевалит э, за экватор. Это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Там я за день, за два выкидываю э, свои прогнозы. Ну, не прогнозы, свои ставки, можно так сказать, на бои, которые мне интересно, но я не, видел, не делал видео, обзор по ним, подписывайтесь на телеграм, чтобы не пропустить пост, а также подписывайтесь на YouTube канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, пока, до следующего видео.